Это топ-5 самых популярных режимов игры Лазертак на оборудовании Экза в развлекательных центрах Лазерленд. Oh, Мы собрали эту статистику с 14 наших развлекательных центров. 12 из них работают в России, 2 в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, можно сказать, что это топ-5 самых популярных игровых режимов Лазерленд во всем мире. Пятое место ⁇ режим антитеррор. Увлекательный игровой режим, основанный на легендарной игре Counter-Strike или ее мобильной версии Stand-Off 2. В этом режиме есть две команды — команда террористов и команда контртеррористов. Задача одних — уничтожить команду соперников или заминировать бомбу. Задача вторых — защитить свою территорию или уничтожить команду соперников. В этом режиме вам доступна закупка вооружения. Вы сами выбираете то, с чем пойдете в бой. Игра делится на раунды продолжительностью до двух минут. Собственно, за 10 минут можно сыграть сколь угодно большое количество раундов. Этот режим особенно популярен у молодежи и у детей старше 12 лет. Подробное описание этого режима можно найти по ссылочке, которая сейчас появится вот здесь. Четвертое место. Режим «Стратег». Основной особенностью данного режима являются бонусы, которые вы можете получать на специальных устройствах, раскиданных по арене. Вы можете получить повышенную скорострельность, дополнительные очки, невидимость или дополнительный запас брони. Основная задача данного режима — набрать как можно больше очков или уничтожить команду соперников. Как вы уже поняли, в этот режим можно играть как соло, каждый сам за себя, так и командами, до шести команд. В этот режим одинаково интересно играть как детям, так и взрослым. Рекомендованный возраст игры — от 8 лет. Подробное описание правил этого режима вы найдете по ссылочке. Третье место — режим «Боец». Это самый универсальный режим игры в лазертак. Долгое время этот режим был самым популярным в наших центрах, но ситуация изменилась за последние два года. Дело в том, что это самый простой в объяснении и самый понятный игровой режим, доступный для детей от 5 лет и для взрослых, которые играют в лазертак первый раз. Подробное описание этого режима вы получите по ссылочке, которая появится вот тут. Второе место. Режим зомби. Один из самых популярных режимов на детских днях рождения. Дело в том, что на арену все заходят командой людей, но через 10 секунд случайным образом треть игроков превращается в зомби. Задача зомби — захватить всех игроков. Задача людей — выжить. Возможно, этот режим получил свою популярность не только из-за своей тематики, но и из-за своей скорости. Дело в том, что иногда команда зомби захватывает всех выживших буквально за 2 минуты, после чего игра заканчивается и начинается заново. Подробнее об этом режиме вы сможете узнать по ссылочке. Зомби. Ну и топ-1. Самый популярный режим уже так, это режим графики. Основной задачей этого режима является захват и удержание контрольных точек на арене. Пока контрольная точка принадлежит вашей команде, вы получаете очки каждую секунду. Помимо этого, вам доступно три вида вооружения. Дробовик с широким лучом, винтовка с узким лучом и базука с высокой скорострельностью, но низким уроном. Этот режим одинаково интересен и детям на детских днях рождения, которые можно адаптировать под практически любую тематику праздника, и взрослым на серьезных тимбилдингах за счет своей стратегической составляющей. Узнать подробнее о режиме граффити вы можете по ссылочке. Ну а попробовать все эти игровые режимы вы уже можете в любом из 14 центров LaserLand по всему миру. Адреса и контакты вы сможете найти в описании или на нашем сайте. Поставьте лайк этому видео, не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик. Ну и приходите к нам играть в лазертак.